Лёш, привет. привет. Как дела? Чего ты грустный такой? Чего ты хочешь? Чего ты грустишь? Ты плачешь? Не плачь, солнышко. Не плачь, мой хороший. Что случилось? Лёшка, ну что случилось? Что? Ну-то да ты так сидишь. Ну что ты хочешь, расскажи. Лешечка, я тебя не слышу. Леша, Леш. А у тебя есть сестра? Есть? Или нету? Нету сестры? А у тебя есть брат? Okay. Есть? Или нет? Нету? Oh, yes. Леша. А как зовут твою маму? Мама. Мама. Мама, да? А вот это кто рядом сидит? Where? Это сестра? Это сестра? Yes. Леша, это сестра? А как ее зовут? Лёшенька, я ничего не знаю. Сестра? Да, зайка. Ну, ясно. А сейчас какое время года? Семь. Молодец. А какой праздник был недавно? Осень? А праздник какой у нас зимой? Ты подарки получал. Какой был праздник? Подарки получал. А какой был праздник? А какой праздник? Ты получал подарки? Ну Но... вот, Умничка, молодец! Ты мой хороший мальчик